Спасибо, Светуль. А вот еще. Итак, сейчас, минуточку. Ага, также Ина. Месячные у женщин прекращаются на автономии? У нас тут уже совсем интимные. Ой, пошли дела. А, ну, овуляция не прекращается точно, а то, что касаемо именно кровяных выделений, то чаще всего прекращаются. Но я знаю людей, которые и полтора года на таком очень-очень облегченном питании, и у них э, все равно они идут. И могу сказать, что если вы работаете в каком-нибудь, э, в таком э, в энергетическом поле, достаточно э, даже несложном, а если вы хотите, ну, например, как-то очень помочь и вытянуть какого-то человека, вы его энергетически э, подтягиваете, и, видимо, у вас тоже вот... Э, получается так, что вы напитываетесь еще и иной э, вот этой вот информации, энергии. И бывает такое, что и у женщин и на каких-то периодах неедения, что у них тоже начинают эти месячные, но ну, это бывает, ну, именно кровоточить, но это, насколько я знаю, максимум одни сутки, ну, как бы один день. То есть нет такого, что там два, 3 недели. Но у меня такая информация, может быть, у кого-то другие, я за всех женщин не знаю, ответить не могу.